Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодняшняя тема нашего урока 5 самых популярных вопросов новичка при пошиве нижнего белья. Я считаю, что даже не новичкам стоит повторить эти азы, с которых мы начинаем изготовление нижнего белья. Итак, первый вопрос. Это материалы, из чего шить, как, что, где. Девочки. Напоминаю, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там, кстати, я даю ссылки на все магазины, здесь тоже постараюсь под видео прикрепить по возможности, но самое первое – это правильный выбор материала. Существует вообще огромное количество, самым-самым вот новичкам, которые только начинают свои первые шаги, начинайте шить из кулирки. Это все-таки, хлопчато-бумажный материал такой, трикотаж, с которым ну, несложно работать. Потом уже идет микрофибра, она да, такая более скользкая. А, кстати, все свои такие недочеты, которые могут быть, можно прикрыть еще кружевом. На первый взгляд оно кажется таким хлипким, очень сложным в работе, но если взять кружево достаточно плотное по своей фактуре и не скользящее, то есть такой, знаете, не шелковое, то Вполне получаются такие ровные, аккуратные, идеальные комплекты белья. Кулирка, микрофибра, кружево всякое эластичное, бельевой атлас. То есть очень много материалов. Забиваете просто в интернете материалы для пошива нижнего белья. И там сейчас очень много информации. И еще продаются, знаете, такие вот отдельные просто наборы уже, которых хватает на пошив одного комплекта, а то иногда, знаете, покупаешь метр этого трикотажа, из этого метра столько всего можно сшить, ну куда вы мы его, да? В наборах уже сразу идет нарезочка, которая хватает на трусики, на бюстгальтер, плюс там еще тесьма, резиночки, кружева, то есть выбираете под себя, шьете и уже думаете, какой комплект сшить следующий. Следующий вопрос, это как правильно снять мерки. Тут самый главный совет, это использовать установочные пояса. Что это такое? Это когда мы с вами подвязываем на талию тесьму, поясок какой-то. Обязательно подвязываем под грудь. Вот, кстати, на всех своих курсах и видеоуроках я это показываю. Под грудью мы подвязываем установочный пояс. Установочный пояс над грудью для того, чтобы четко и точно снять эту мерку высоту груди. Например, если я уже имею какой-то оп достаточный опыт в пошиве нижнего белья, я могу и на глаз снять мерки, да, вот без этих поясов. Уже смотрю, где мягкие ткани начинаются, где заканчиваются, сбоку, сверху, снизу. Но иногда и я стараюсь, когда грудь, например, какая-то большая, либо я вижу, что мягкие ткани, знаете, такие вот расплывчатые, я могу ошибиться. Обязательно не ленитесь подвязываться вот этими вот установочными поясами, снимайте тщательно мерки, используйте правильное натяжение сантиметровой ленты, то есть все вот эти вот выпуклости вогнутые, то есть если нужно от центра груди вниз вот по этой выпуклой части, то снимаем не по прямой, а по выпуклой. Иногда наоборот следует снять проекцию, да, какой-то там величины, то есть там уже идут линеечки и по прямой. Попросите кого-нибудь снять мерки. Потому что, если вы сами себя снимаете, то это очень удобно. То есть вот тут вот, я считаю, что это очень важное внимание нужно этому уделять. Как правильно снять мерки и на своих курсах, и на видеоуроках, конечно, когда это требуется. я показываю очень подробно, как снимать эти мерочки. И еще очень важное при снятии мерок, очень важный момент, то, что вы снимаете мерки не на голое тело, а на белье, но без поролона. Если есть какое-то тонкое, кружевное, то есть нам нужно, чтобы грудь все равно поддерживалась в нужном положении, чтобы, ну, потому что когда мы разденемся, все падает у нас, да, то есть как бы неудобно. Одеваем тонкое-тонкое белье без поролона и по нему снимаем мерочки. Следующий вопрос, это что понадобится при изготовления нижнего белья при пошиве но самое главное это конечно швейная машина настаиваю на том что если у вас нет оверлока то можете обойтись и без него но если вы все-таки шьете оверлок нам необходим поэтому приобретите эту машину но достаточно обычной швейной машины с функцией прямой строчки с функцией зигзага все это минимальный набор дальше потребуется Сантиметровая лента, лекала, то есть линейка какая-то, да, чтобы мы построили выкройку: нитки, ножницы, мелок, булавочки остро заточены, не ржавые, все, ну не тупые, да, новенькие все. То есть вот этот вот необходимый набор инструментов, без которых не обойтись. Калька, миллиметровая бумага, либо просто какая-то чистая бумага, или там картон, на котором мы будем строить выкройки по индивидуальным меркам. То есть это вот минимальный набор инструментов. Четвертый вопрос. Что еще нужно, кроме основного материала? Нам понадобится дополнительная фурнитура. Это застежка. Подгрудные каркасы, возможно, даже бельевой поролон, кольца-регуляторы, всякие вот эти вот для того, чтобы сделать бретели. Так, что там у нас еще? Так, про застежку я сказала. То есть вот это необходима фурнитура. А для пошива просто трусиков необходима просто микрофибра, либо кулирка, то есть основной материал ткань и резиночки для обработки срезов. Все. Вот для пошива трусиков больше ничего не нужно. Ну и очень удобно, опять же повторюсь, покупать материалы для пошива белья сразу же в наборах. Забиваем в любом поисковике наборы для пошива нижнего белья, и сейчас очень много выскакивает предложений. Выбираем понравившийся вам набор по цвету, по фактуре, и приступаем к пошиву. И... Пятый вопрос. С чего начать новичку? Начать нужно с того, со знакомства со швейной машиной. Вы можете сделать ряд необходимых строчек, которые имеются на вашей швейной машине. Может быть, даже составить для себя каталог этих строчек. Просто берете кусочек бязи белой, какие-то темные нитки, ну или контрастные, да, чтобы вам было видно. И делаете прямую строчку, играете с длиной стежка, делаете строчку зигзаг, опять же играете с длиной, шириной стежка смотрите вот эти параметры настройки для того чтобы потом вам пришивать резиночку чтобы зигзаг был по ширине резинки узкий широкий возможно пунктирный зигзаг то есть для того чтобы вот этот вот каталог так называемый пример нужен вам перед глазами для того чтобы вы понимали да как выглядит строчка потом когда вы будете уже шить нижнее белье ну и начать новичку конечно Лучше бы с моих каких-то курсов, самых-самых простых. То, с чем вы справитесь. Это курс трусики, там, стринги три в одном, трусики-шортики из кружева, а также бесконечно, мне кажется, уже множество моих уроков на канале по пошиву тех же трусиков, как их называю, классической посадки. мышили с вами там бралет, мы шили купальники, но купальник это уже более сложная модель, потому что там идет и латексная резинка, и микрофибра такая. Все-таки более скользкий материал. Поэтому начинайте с пошива самого простого. Трусики, либо бралет. Можно еще попробовать курс в футболку. Там обычно идет материал это хлопковая кулирка, хлопковый трикотаж. Очень простое конструирование, построение. И несложный пошив. Поэтому вот это то, с чего вы можете начать. Все. На сегодня я считаю, что тема урока раскрыта. С вами была Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.